Доброго времени суток, дорогой посетитель моего канала и э, посетитель моих социальных страниц. Меня зовут Екатерина Клопенко, я являюсь успешным предпринимателем, MLM предпринимателем и являюсь одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я хотела бы разобрать с вами 4 вопроса, которые будут двигать ваш бизнес в правильном направлении. Очень часто мы начинаем свой бизнес, но не знаем, в какую сторону направить свои мысли, направить свои действия. И вот как раз вот эти вот четыре вопроса а, дадут вам а, ответы а, на а, ваши, скажем так, вопросы. Итак, я советую всем обязательно взять листок бумаги, как я делала лично я, а, записать эти вопросы и потом а, проработать их а, самостоятельно, отдельно уже не спеша, обдумывая а каждое свое действие. Итак. Первый вопрос, который э, вы должны себе задать, да, э, кто должен обо мне знать? Это тот вопрос, который прорабатывает, по сути, целевую аудиторию. То есть, кто должен обо мне знать? Кому я буду интересна? Кому я буду полезна? Кто эти люди? Э, опишите их, да, э, чем они занимаются, какой женщина или мужчина, или, может быть, это и женщины, и мужчины, да, как возраст, их интересы, чем они болеют, чем они живут и так далее. То есть, по сути, первый вопрос, как всегда, это определение нашей целевой аудитории. Дальше, следующий. Как только вы определили свою целевую аудиторию, если вы не умеете это делать, я под этим видео обязательно оставлю ссылочку на мое короткое видео по определению целевой аудитории. Итак, вопрос номер два. Когда вы определили свою целевую аудиторию, возникает следующий вопрос. Что лично я хочу от своей целевой аудитории? Давайте подумаем. Возможно, вы просто хотите продать какой-то продукт. Значит, вы будете действовать в этом направлении. Возможно, вы просто хотите, чтобы ваша целевая аудитория была постоянными, лояльными клиентами. Значит, вы будете двигаться уже в этом направлении. Если вы такой же MLM предприниматель как я, то, естественно, вы заинтересованы, чтобы ваша целевая аудитория становилась вашими партнерами. Соответственно, это уже другое направление и другое движение. Поэтому... Очень сядьте и хорошо продумайте, что конкретно вы хотите от своей целевой аудитории. Следующий вопрос, это вопрос номер три. Что должен знать о вас человек, да, вот, который пришел к вам? Что он э, от вас получит? да? То есть, э, когда он зашел, допустим, на вашу страничку в социальной сети, э, там должно быть не просто написано, что я МЛМ-предприниматель и зову свою команду, да? Там должен быть такой контент, чтобы человек посмотрел и понял. Ну да, действительно, вот этот человек мне, значит, даст какую-то информацию, да? Либо он меня научит каким-то действием. Действительно, он мне будет полезен в каком-то плане, да? То есть вот ради чего вы двигаете свой... Бизнес. То есть вот в этом плане у вас должен быть очень хороший, интересный контент. То же самое касается канала и YouTube. То есть если человек конкретно ищет э, определенного наставника или э, партнера своего да, э, по каким-то качествам, то есть он должен знать, э, интересуется да, каким-то обучением, то есть он конкретно ищет в YouTube этого человека. То есть, и попадая на вас, он должен получить как раз вот эту вот информацию. Сможете ли вы дать ему данное обучение, да? сможете ли вы его провести э -э и продвинуть по своему бизнесу и так далее. Итак, что должен знать о вас э ваш э партнер, да? ваша целевая аудитория? Вот это нужно тоже очень хорошо прописать, то есть это качественный контент. И последний вопрос, который должен у вас обязательно возникнуть, да, где же найдет вас ваша целевая аудитория? Кто расскажет или откуда узнает вот этот вот ваш партнер, да, потенциальный, о вас? А где это можно найти? Возможно, это будет на улице, кто-то из друзей, да, расскажет, как называем, друг дружку рассказали, да, и... Весь город об этом будет знать. Вот, возможно, он найдет вас в ваших социальных сетях, возможно, он найдет вас на канале YouTube. Но когда вы определите конкретно, где вас могут найти ваши будущие партнеры, ваши будущие, например, покупатели и так далее, вы сможете понять, что же делать вам, вот как раз, допустим, с этой соцсетью, да, с тем же каналом YouTube, если вы, допустим, решили, что вас найдут через YouTube или вас найдут через соцсети. Сейчас мы касаемся именно интернет. То вы э, будете должны изучить все фишки да, данной социальной сети, как там настроено все продвижение, э, как... Э, настроен весь функционал, да, какие там есть методы рекламы лично вас, для того, чтобы вас увидели, да, как увеличить ваших подписчиков, как размещать посты и так далее, как снимать видео. В общем, и вот, должны понимать, да, то есть как только вы определили, через какую соцсеть вас будут узнавать, а вас будут узнавать, да, значит, через вот эту соцсеть вы должны досконально ее изучить для того, чтобы ну, вы стали более популярны. Вот таким вот образом, вот эти вот четыре вопроса, если вы очень хорошо проработаете и в течение вообще всего своего бизнеса будете возвращаться постоянно к этим вопросам, что-то дополняя, что-то вы будете вносить, что-то вычеркивать, то я вам говорю, что гарантирую даже, что э, ваш бизнес, да, начнет э, двигаться намного быстрее, намного интереснее. Что ж, если вам было интересно мое видео, да, и полезно, обязательно ставьте лайк, э, подписывайтесь на мой канал YouTube, обязательно нажимайте на звоночек возле подписки. Э, жду вас в своей команде. С вами была Екатерина Клопенко. Всем до новых встреч!